Зон-зон-зон Кто мы! Вкусовые соточки! сосочки! Вкусовые сосочки. Да. Чего мы хотим? Чистую линию! Чистую линию! Чистую линию! Чистую линию! Чистую линию! Мороженое чистая линия! Порадуй свои вкусовые сосочки! Что значит сок восстановленный? Это значит, что при изготовлении использовали кон... Серванты. Нет. Концентрированный сок. Сок, из которого была удалена часть жидкости в специальной камере под пониженным давлением. Полученный продукт напоминает густой мед. И что нам с этим медом делать? На хлеб намазать? Нет. Намазать лучше натуральный мед. концентрированный сок на заводе мы добавляем то же количество воды, которое было удалено изначально. И таким образом получается тот же сок, который был выжат из фруктов. Сканируйте QR-код и узнавайте, как на каждом этапе производства мы сохраняем природную пользу фруктов. Дорогие хозяйки котов, сегодня у нас обзор новинки «Гурме натуральные рецепты». Изысканные рецепты вдохновленные природой, Высокое содержание курицы, отборные натуральные ингредиенты, приготовленные на пару. На 5 звезд. Мой новый гурме. Ваш ребенок вам дарил поделки, открытки, пятерки. Пел он как дракон. Вот дарил супер подарков Samsung он вам подарит за старый телефон. Дарите супер подарки, купи Samsung Galaxy M31s с большой скидкой по трейдин Мегафон. Я в этом ролике не как известный любитель живот а как неизвестный йога. Начинающий певец. И просто мужчина в полном расцвете сил. Поэтому в подарок хочу новый коврик для йоги, микрофон и кроссовки. Еще одни в коллекции. Мир, который нравится, это мир, в котором все, что хочешь, выгодно. Выбирайте любые подарки на Озон и оплачивайте картой Мир с кэшбэком 10%. Регистрируйтесь на приветмир.ру. Мир крутится вокруг тебя. Я решил, я на тебя женюсь. Ха, а ты готов платить за меня, за мою маму, за робота, за кофеварку? Расслабься, жених, платить не нужно. Я с ним своим тарифом бесплатно делюсь. И с тобой поделится. Подключайся к Билайм и делись своим тарифом бесплатно. Папа Дима, знакомы с родителями пришли? Нет, с вашим тарифом. Билайм. Живи на яркой стороне. Ты любишь работать и умеешь отдыхать. Этот мир лежит у твоих лап. Ты чувствуешь вкус настоящей жизни, потому что у тебя есть он. Огурец от Копатыча. За качество отвечаю. Пора развлекаться и отдыхать современно. Пора нам иметь собственный парк аттракционов. Итак, у нас будут... Качели Карусели Комната смеха Бесполезна и не смешна И комната грусти Комната грусти занята я не могу подождать! Мне так грустно! Нет! Комната страха! Нет! Нет и нет! Не утверждаем! Это же страшно и совсем не смешно. Друзья, все гениальное, вкусно! Теперь есть молочные продукты, соки, ворсы и имени всех нас! Смешариков! Но с мишариком вкусней, веселей и здоровей. Ежик! Ты не мог бы кое-что сделать для меня? Все, что захочешь? Каннибальные танцы Оставьте меня в покое Ай. Покой Это прежде всего безопасность Смотри В свой домик ушел ага. Лосяж С рук не кормить О господи Где? Площай! Смотрите внимательно, Площай! не пропускайте ни одного кустика Посмотрите в заросля След, Площай! след, ищите след Ой, что такое? <смех> Тебе плохо? Все просто замечательно, я так счастлив Хватит выдумывать Здравствуйте <смех> Привет, привет! А что, разве что-то случилось? Ля -ля -ля -ля -ля. Крош! Иди-ка ты отсюда. Почему? Потому что без тебя плохо. Какая еще фифа? Не дай бог! Свидание! <святая> <святая> <святая> Придется перенести. <святая> Укуси меня, пчела. А что такое фау? Арики собирают друзей. Теперь ты можешь получать еще больше подарков от смешариков. Заходи на www.smeshclub.ru, вступай в клуб друзей, собирай смешинки и получай подарки. Играй и общайся на сайте смешариков. Ищи скроч-карточки в товарах от смешариков. Смешинки ждут тебя! Подробности на www.smeshclub.ru Вспоминай! Прыгать! Прыгать! Точно! Всю память расти. Весь накопленный опыт. Остался последний способ. Вспомнить все Я знаю, О чем вы думаете? Детям это смотреть нельзя. Не очень-то и хотелось. Не понимаю у кого рога больше то ты прав абсурд Эх, а у тебя были маленькие рога да что какой ужас вау ты великолепен это и есть торжество разума у тебя были маленькие рога лучше не бывает свободу 0000 Будни игра в слабое слабое миллионером Стать хочет кто? Соединить любого человека С 020200 Включи 0 2000 Будни игра В слабое звено Кто хочет стать миллионером? ВОЛЕ ЧУДЕС 20.00. ВКЛЮЧИ ПЕРВЫЙ 0.00. БУДНИ ИГРА И слабо, СЛАБО МИЛЛИОНЕРОМ СтАТЬ ХОЧЕТ КТО СОЙДЮЩЕЛЬ ВОЛЕ ЧУДЕС 0.20.20. ВКЛЮЧИ ноль 22.45. БУДНИ НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ЛУБЯНКА КРЕМЛЬ-9 КАК ЭТО БЫЛО ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 22.45. ВКЛЮЧИ первый Фестиваль в фестивале. Кульминация международной театральной олимпиады, открытие программы площадных театров. Впервые грандиозный карнавал в самом центре Москвы. По Тверской улице пройдут участники парада из Европы, Азии и Америки. Весь мир на нашей улице. 17 июня. Большой карнавал на Первом канале. Мусине, у меня есть только зеленая. Сиди здесь, я пойду поищу ее. <свист> ну где она может быть эта карта? Я не видел никаких дверей, где она может быть. <свист> О, карта. Как? Нашел карту? Найти-то нашел, да вот только не без приключений. Там наверху была засада. Я убегал от врагов и проломал стенку. За ней оказалась секретная комната, а там личинка и карта. Весело ты провел время. Ну что, пошли? Куда это мы попали? Неужели на третий уровень? Так, нужно забрать карту. Придержи-ка дверь. Куда же нам пойти? Ух ты, личеньки. Так, куда теперь идти? О, это что за дверь? Пошли посмотрим. По-моему, там кто-то живет. Пошли заглянем. Ой, тут же звонок есть. Привет! Привет, мы братья виды, желтый и зеленый. Совсем недавно попали на этот уровень. И хорошо, что недавно. Заходите, попьем чай. Я вам расскажу немного об этом уровне. Он хоть и выглядит гостеприимным, но он довольно опасен. Я хотел вам рассказать об этом уровне. Видите, он такой светлый и гостеприимный. Да, это правда. Нам тут лифт понравился. Вистиглианный, а еще не шумит, а как будто в нем музыка играет. Лифт это одно. А вот то, что находится внизу этого уровня, это совсем другое. И что же это такое? Это монстр, который похож на два слипшихся вида. У него есть уникальное оружие. И он всех отгоняет, кто туда приходит. О, а что это за оружие такое? Ну, это такое, можно сказать, ружье. Но стреляет оно не обычными пулями, а электрическими. То есть оно еще и током бьет. А мы сможем получить его как-нибудь? Нет, его не сможете. Зато я один раз ходил туда и узнал, что у него хранится еще одно стреляющее лазерным ручом. Его можно взять. Возьмите его и победите этого монстра. Только смотрите, пули у этого ружья кончаются. Можете найти новое в других комнатах. Ух ты, надо сходить туда и посмотреть. А что у нас по телевизору? Это же кино про белого вида, который бегал по коридорам в космосе, и после этого выпрыгнул в окно и улетел. Все, улетел. Я пойду. Да иди, мы будем ждать тебя. Пока. Пока. Ты куда идешь? Я хочу пройти через эту дверь. Видишь дверь зеленая. Вот давай тогда зеленую дискету. На, держи. Ладно, проходи. А можешь мне отдать дискету назад? Еще чего, размечтался? Не хочешь отдавать А леченьку запасную? Хочешь? Леченька, леченька! Я тебе верну дискету, так пожалуйста, дай леченьку. Спасибо большое. Забирай дискету и проходи. Еще бы не упасть. Это что за картинка? Неужели это тот монстр, про которого говорил сиреневый вид? Так, лучше сразу взять пистолет. Что за... Билет, я тебя с одного выстрела удела! Похоже, этим пистолетом не справятся. Значит, надо брать тот, который лежит у него. Придется идти напролом. Никто не устоит перед моим оружием. <газух> Фу, неужели я справился с ним? Похоже, что не зря зеленый остался наверху. Зато теперь уровень безопасен, а у нас есть лазерное ружье. Интересный уровень какой-то получился. Надо составить плантового участка, где я уже был. Так, это начало первого уровня. куда меня телепортировало. И там же находится голубая карта. Дальше я шел по первому уровню. Нашел в верхней части третьей комнаты красную дискету, а внизу дверь, и позже выход на второй уровень. Дальше поднялся наверх и нашел золотистую дискету. Открыл люк, телепортировался и вышел на второй уровень. Здесь я нашел зеленую карту. А там я встретил своего брата.